В старых книгах и журналах остается все меньше живородящих рыб, которые со временем стали очень редкими, хотя они и так не были настолько популярны, как гуппи или меченосцы. И настало время поговорить об еще одном таком виде. Всем привет! Сегодня я расскажу о таком интересном представителе живородящих рыб, как альфара. Эта рыбка относится, как и большинство популярных живородок, к пицильевым. вот только форма тела очень сильно выделяет ее среди всех остальных представителей этого семейства. За своеобразное строение хвоста альфары иногда называют ножом. Ареал, так же, как и у большинства пицельевых, Центральная Америка, всего в роду два вида Альфаро Культратис, известный у нас как бирюзовый, и альфара хуберы. это некрупные рыбы, растущие около 7-8 см. Условия содержания также не сильно отличаются от условий для других пицилиевых, но зато размножение у рыб весьма необычно. Они так же как и все пиццилевые оплодотворяют икру в теле самки и она там развивается до выклевов в течение полутора двух месяцев. Главное различие в самом процессе оплодотворения. Не знаю как у Альфара Хубера, но у Березового есть самцы, которые могут изгибать гоноподии лишь в одном направлении вправо или влево. И точно так же самки могут принять гоноподии только справа или слева. Это не является признаком какого-то подвида или еще чего-нибудь подобного. Потом потомствах будут как те, так и другие, но из-за этого Сложно будет взять двух разнополых особей и надеяться на потомство, так что лучше приобретать большее количество, хотя бы десяток для полной уверенности. Вот такой необычный момент в казалось бы обычном процессе размножения живородок. Кто смотрел одно из моих старых видео может помнить, что название Альфара рыбы получили в честь директора Национального музея естественной истории Коста-Рики Анастасия Альфару. Свое народное название Бирюзовый. Этот вид получил за то, что под отраженным светом тело этой рыбы отливает этим благородным цветом. Вообще в последнее время люди очень сильно недооценивают подобное освещение, ограничиваясь только лампами сверху аквариума. Второй же вид альфара, назван в честь некого доктора Хубера. В СССР эти рыбы попали впервые в 1982 году, две пары бирюзовых альфара были подарены московскому зоопарку, главного редактора журнала Aquarium Terriarium, Хельмутаншталькнехтом. О том, были ли в СССР альфары Хубера, мне неизвестно. В России иногда сбывают объявления о продаже бирзового альфара. Альфары Хубера же мне никогда не попадались ни на форумах, ни в прайсах. Но я надеюсь, что когда-нибудь смогу поделиться и собственным опытом содержания этих рыб. Ну а на сегодня все. Я, как всегда, надеюсь, что вам было интересно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.